Здравствуйте. Продолжаем рубрику ⁇ Точка опоры ⁇ Вчерашний выпуск ⁇ Точки опоры ⁇ о том, что внутренний мужчина у сильных женщин, оказывается, это еще недостаточно развитый мужчина. Это, оказывается, просто работяга, просто трудяга, но не творец. То есть не, еще не созревший мужчина, незрелый мужчина вызвало большой интерес и у многих женщин поворот в сознании. Они старались подавить, гнобить этого внутреннего мужчину, чтобы внутренняя женщина раскрылась, проявилась в полную силу. Оказывается, нет. Когда внутренний мужчина не развит, когда не незрелый, когда он стремится самоутверждаться, он подчиняет внутреннюю женщину себе, под себя ее и гнобит ее, и пытается реализоваться, пытается самоутвердиться. А когда он достигает состояния Творца, когда он созревает, внутренний мужчина, по-настоящему, тогда он, конечно же, по-другому относится к женщине, к своей внутренней женщине рядом, к подруге. Он дает ей свободу, он дает ей возможность развиваться, он раскрывает ее, ее способности, ее качества. То есть это уже другой процесс. Так вот, милые женщины, мое вчерашнее выступление вызвало большой интерес, и я еще раз разъясняю, поясняю, действительно, Сильные женщины, если вы чувствуете, у вас больше, гораздо больше мужских качеств, знайте, что это на самом деле еще незрелые мужские качества. Их нужно развивать. Его надо снова мной, своего внутреннего мужчину делать джентльменом, делать его духовным мужчиной, зрелым мужчиной. Тогда ваша внутренняя женщина зазвучит, тогда она раскроется и, и не надо будет упираться на тренингах там и, и просим, как-то ее вытаскивать из себя. Она находится под давлением вот этого незрелого мужчины, а когда он зрелый, он сам поможет ей расти и развиваться. И тогда в вашей жизни наступит гармония, тогда в вашей жизни наступит счастье. И вот это вот тогда... Эта точка опоры будет у вас, конечно, самая надежная, самая, самая счастливая точка опоры, я бы сказал. Потому что взаимоотношения мужчины и женщины создают наиболее эффективную, счастливую жизнь, наиболее красивую, наиболее яркую, реализованную. Мы, понимая это, решили даже помочь в этом, мы создали специально курс, новая ступень зрелости. И он показал удивительные результаты. И со следующей недели каждый может вступить в этот курс в любое время. И это будет действительно подарком вашему внутреннему мужчине и внутренней женщине. Потому что это будут зрелые взаимоотношения. Это будет зрелый мужчина и зрелые женщины. Следовательно, будет и счастливая жизнь.